Лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал кломя. И Мария велела закрыть конюшню. <сосы> Томми, твою мать. Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Но значит будет дольше. У тебя еще есть шанс отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. Ты пойдешь за рюкзаком. Он у восточных ворот. Я его там заранее приведу. Тебе нужно я принесу я сама ладно все нормально идем я здесь подожду спасибо Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют Он должен был взять меня с собой А ты не дала нам людей пойти за этими скотами Я не могла Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась Чёрта с два я останусь Лучше б ты осталась, но я тебя знаю Ты пойдешь с ней? Да То есть просто возьмете и уйдете. Да Пешком? Да Я сказала, в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Ну ладно, идите, а то скорость темнеет. охотник держал его и топил, а Джоэл не дотягивался до пушки. Боже, ты испугалась? Я вообще не думала. Просто подбежала, схватила стволы и пальнула ему в голову. Сколько тебе было? Четырнадцать. А тебе когда-то впервые убила Зараженного? Нет, обычного человека в здравом уме. Десять. Ого. А за что? Он угрожал моей маме. Я его пырнула. Чёрт. Ты круче меня. Да, я вообще зверь. Мы заблудились? М -м да нет. Ну-ну. Доверься мне. А те психованные людоеды, про которых ты рассказывала. Один раз вы уже столкнулись с ними. Может, эти извов с ними связаны? Нет. Это другая группировка. Может, те контрабандисты из Бостона? Дина, у Джоэла было много врагов. Я не вижу смысла гадать. Ну ладно. Надо сначала узнать про них побольше. Элли. Машина. Да, мы уже близко. Будь поосторожней. Ладно. Ну что, ну я ошиблась, все-таки ты вела нас не наугад. Танься с Искрой. Ага. Hmm. там что годное. я нашла старую карту. ну уже кое-что Ну да. Это меня и пугает. Ого, это зона? Ага, поглядывай наверх. Вов, нарушители и застрелим. Сама доброта. По крайней мере, мы пришли куда надо. Куда все делись? Они повесили знак. Значит, должен быть проход. Mm. <laughs> Есть там что угодно? Не сказала бы. клетки изолятор в бостоне тоже такие были Дина, помоги залезть. Давай. Я посторожу. Ты, главное, попробуй открыть ворота с той стороны. Хорошо. Она чуть не сдохла. Где эти ублюдки? Когда это написали? База Серевина. Уже что-то. Это генератор. Эли! Эли! Иди сюда! Эй, все нормально? Что был за звук? Те ворота я открыла. Осталось с этими разобраться. Мы в тебя верим. Спасибо. Ничего. Пора сваливать. Грехотнуло мощно. Что еще? Я нашла одну записку. В ней были коды. Говорилось про штаб Вов на некой базе под названием Серевина. Серевина. Пойдем искать? Если повезет, поймаем одного из них. Разговорим его, а там посмотрим решено черт смотри отель серевин значит это здесь ладно надо пройти через эти э, ворота в жопу федра какое название зато сразу понятно подберемся поближе ну... Попробуем. Нет бензина. Зараза. И что теперь делать? О, точно. Записка. Что? В записке говорилось, что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Ну ладно. Гараж под судом и купол. А, ну и как мы будем искать эти места? Объедем округу, осмотримся. Как думаешь, кто мне здесь побывал? Наверняка. Идиоты! Всех настроили против себя. И где же мы? Мы где-то вот здесь. Отлично. Я буду отмечать походу. Что тут такое произошло? Видимо, военные разбомбили тут все к чертям. Но зачем надо? Ну, иногда они учтовые районов, в которые прорвались зараженные. Или бунтари. По-моему, это перебор. Ну, обычно помогал. Против зараженных или бунтарей? Всех. Черт. Поверь. Тебе повезло, что ты росла не в зоне. Я склоняюсь к той же мысли. Что было бы, если бы я осталась? Наверное, тоже стала бы солдатом, как эти уроды. Но ну нет. Чтобы ты слушалась чьих-то приказов? Да. Ты права. Честно говоря. А -а -а. Эй! Что это? В каком-то банке есть припасы. Я думаю, надо туда сходить. А, что ты говорила? О, oh, точно. Честно говоря, я думала, зона в Сиэтле должна быть более населенной. Ага. Uh -huh. Может, они все прячутся на серевине? Как ты думаешь, сколько их всего, этих вов? Ну, no, не меньше восьми. Надеюсь, это все. Посмотрим. Но надо быть начеку. Надо набрать припасов. Искры не воспринимает меня всерьез. Что? С чего ты взяла? От чего она вечно ржет? Ох, да ладно, смешно же. Видишь выезд? Банк перед нами. Пойдем посмотрим? Решай сама. Просто клево. Особенно то, у нас в любой момент может завалить. Расслабься, он столько лет так простоял. Еще один день-то продержится? Наверное. Так себе затея.